Дом-музей великой пустоты Алексея Скриплева – это сотни уникальных картин и необычных инсталляций. Каждая его работа – отражение действительности, отношения между мужчиной и женщиной, человека к природе. Все в этом мире и есть великая пустота. И материя, и, и тонкий мир – они из ничего построены, то есть из великой пустоты. Без великой пустоты вообще-то и творец бы не смог сотворить что-то. Согласно философии художника, мир, в котором мы живем, суперсовершенный. С пороками бороться нет необходимости, поскольку добро и зло создают гармонию жизни. Науку его учения признает благом. В его картинах уживается девственная природа и современные технологии. Только осознав, вот, если любой, каждый, особенно молодые люди, начнут осознавать, что такое великая пустота, начнут думать, они из нее родят такие технологии мышления, мало не покажется, понимаете, это технологии жизни будут. Юмористически по тексту в его работах тоже присутствует эта работа своеобразная карикатура на отношение человека к религии. Это вот икона, да, технократический мир, да, и биологический животные. Это и вот я икону сделал нашего 21 века. Из Про... крышки унитаза. Да, вы же, мы же молимся сейчас уже через задницу получается, понимаете. Мы же сами придумали халалы каширные, понимаете. То есть мы раньше строили храмы. Я возле храма базара. Нет, и мы, в общем-то, не храм построили, а рынок построили, базар. А эту пирамиду Алексей построил своими руками. Внутри нее вода, обладающая, по словам художника, мощной энергией. Посетителям он предлагает в нее окунуться, чтобы осознать свою важность в этом мире. Если ты родился, значит, ты нужен. А здесь, пока ты проныриваешь, один секунд достаточно, чтобы твои внутренние миры, вселенные осознали, что ты в любви и свободе посылаешь им. Сигнал какой-то. Да? да, конечно. В музее Великой пустоты пустое место найти трудно. Когда художник хочет передохнуть, он берет в руки буддийскую чашу и извлекает из нее звуки, освобождая мысли от негатива. Очень необычное ощущение на самом деле. Mm -hmm. По сути, из ничего mm -hmm. получается yeah, yeah. звук. Большое такое звучание. Yeah. Раньше в гости художнику захаживал известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Говорили о жизни, о природе, и даже сегодня, говорит Алексей, между ними существует связь. Я писал композиции с любовью, и относился к нему с любовью. И он это видел, и он говорил, что с любовью видит. Когда он сейчас в том, в том плане находится, я рад, наверное, повторить это, и что он слышит это. Посетителей в свой храм художник пускает по воскресеньям. В этот день он не работает, а показывает гостям созданный им мир вечной пустоты. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Кыргызстан.